Я вам предлагаю сделать фэшн батл, то есть соревнование. Соревнование? Соревнование? Какое еще соревнование? Ой, мамочки, как все запущено. Объясняю популярно, второй раз повторять не буду. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте <сосы> нажимать на колокольчик. Хе, как-то я вижу, не очень-то все в школу спешат. Ой, а вот и Алиса уже идет. Привет. Я уже готова к 1 сентября! Мне бы вот еще три месяца лета было бы то, что надо! Ну что ж, приветики! Вы уже за мной заскучали? Ого! Ничегошечки себе! Вот это лук! О, Панки! Это же твоя подружка! какая она не моя подружка! Вау! Гугл Куин, ты так обалденно выглядишь! Ты в каком магазине такие шмотки прикупила! Мне магазины вообще ни к чему! Я сама себе все сью! Вы слышали, ребята? Она сама da yeah, Сахаров, не слушай ее, она тебя просто разозлить хочет. Да чего же вы, девочки? Ха, наоборот, мне вас как-то даже жалко. Выглядите так. Убогенько. Угу. Вот приходите в мою фэшн-студию, я. Тут вообще ни при чем. Ой, девочки, вижу обстановочка, у вас никуда дышнее. Накаляется и накаляется. Хотите помогу? Ой, началось. Ну и как ты нам поможешь? Чего? Вилитором нас осыпишь? Очень остроумная единорожка. А я вижу, ты у нас умная. Нет. Я вам предлагаю сделать фэшн-батл. То есть соревнование. Соревнование? Соревнование? Какое еще соревнование? Queen. Ну и вы втроем, Сахарок, Единорожка и Алиса. Да, кстати, нам третьего в команду не хватает, но мы ее найдем. Мы будем делать соревнования. Каждая команда будет делать свой лук. И у кого получится круче, тот и победит. Ха, мне нравится, я согласна. А вы знаете, идея, в общем-то, неплохая. Я знаю, Заметана. Офигеть, вот это поворотик. Все, хочу в школу, хочу в школу, хочу в школу. Здесь становится все интереснее. Здравствуйте, ребята. вам все объясню, что нужно сделать, чтобы подготовиться к первому сентября. Ха. Удачи, команда лузеров. Чувствую, она вам пригодится. Уж слишком они самоуверены. Но это уже слишком. Тоже мне, фэшн стилисты Сшила два куска ткани и думает, что она уже гуру моды. Да ладно тебе, Лиза, успокойся. Все будет хорошо. Но для начала давайте познакомимся с новенькими. Вот из новеньких кого-то в себе в команду мы и возьмем. Девчонки. Приветики. Привет, друзья! Ну что же, давайте найдем третью участницу для команды Google Queen и Дивы! Поехали! Начнем мы, наверное, из конфетти поп. Давненько я не открывала эти шарики. И вот наша подсказка. И здесь... О, Смотрите! Это спортклуб. Кстати, с этого клуба у меня не хватает еще одной куколки. Как вы думаете, я ее найду или нет? И если вы знаете, какой куколки мне не хватает, пишите в комментариях. Это наши наклеечки, Наш розовенький футбольный мячик. Это все... Со... И поехали открывать! А, смотрите! Да, да, да! Вот это! Я удачливая! Мне повезло, ребята! Это действительно та куколка, которой мне не хватало! Круто! Вот она, моя спортсменочка. У нее сиреневая повязка и такие вот сиреневые резиночки на ручки, Точнее, повязочки тоже на ручки. Итак, поехали дальше. Ура, ура, ура, ура! Наконец-то у меня коллекция будет собрана. До полной коллекции второй волны у меня еще не хватает одного золотого шарика. Напишите в комментариях, если вы знаете, кого не хватает. И вот, наконец-то, наконец-то, эти сиреневенькие шортики и белая футболочка. А, здесь она на завязочке. Круто! Как же я долго ждала. Доставайся. та -дам! Здесь прям все сиреневая, сиреневая бутылочка с белой крышечкой. Все, бело сиреневое или сиренево белое. Наша ленточка. И... Это беленькие кроссовочки нашей куколки. Очень даже миленькие и очень удобные. И один, два, три, четыре, пять. И открываем саму куколку. Та-дам! <смех> вот она! рыже Вот такая вот красоточка с сиреневыми резиночками и невидимочками. И у нее очень красивые бирюзовые глаза. А, какая она яркая! Вот она, спортсменочка-красоточка. И, кстати, у меня их уже целая семейка. Сейчас покажу. та -дам! Вот они, семейство рыжеволосых красоток спортсмена. Здесь и малышка, и большая сестренка. И теперь уже питомец-зайчик. А, какие они миленькие. Ну ладно, об этом немножко позже и в другом видео, когда будет коллекция, вся моя коллекция. А сейчас... Мы откроем второй шарик Ну что ж, поехали Ого. Вот и наша первая подсказка Ой, здесь даже у нас платье Плюс кубок Я думаю, эта куколка очень даже подойдет В нашу команду Да, сегодня шарики вообще открываться не хотят Здесь у нас наклейки. Еще один слой Ой, смотрите, это голубенькая бутылочка и черная блестящая крышка. Здесь уже как-то полегче. Ой, смотрите, мне кажется, что это будет повторка. Это черные блестящие босоножечки с помпончиками. И последний слой. Точно, смотрите, это черное платье вот с такой белой блестящей накидкой и голубым бантиком. Очень красивенькая платьице. Вот эта куколка дополнит нашу команду. и сюрпризы. Здесь модные черные очки. И беленькая, снежная такая блестящая диадема. Ну и, конечно же, сама куколка. Вот она! Она просто бомбезная! Смотрите, эта челочка такая. Здесь блестящая, очень красивая. И у нее очень красивые кары, блестящие глаза. Сейчас мы ее оденем. Вот такая вторая красотка. Ну что ж, друзья, я обязательно ее разыграю только в одном из следующих видео. Так что подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить конкурс на глам Глиттер! Приветик, меня зовут Google Queen. а я вижу, ты любишь красивенько одеваться. Хм, а я IT-бэби, ну конечно, ведь я Глэм Глиттер! Слушай, у нас здесь команда формируется, мы будем одной командой из лучших, и надеюсь, ты к нам присоединишься. А что за команда и что нужно делать? Создавать модную одежду и модные образы Конечно же, быть лучшими. Я это отлично умею делать. Это. Выбирайте, выбирайте, быстренько! Они уже исчезают! Сейчас еще не выйдет!